мы снимаем покупки в школе. Да, привет, друзья. У нас сегодня видео из серии Back to School. Да. И сегодня мы снимаем нашу канцелярию. Да. Все, что мы купили к школе. Ну, конечно, в, в, в течение года, скорее всего, мы будем еще покупать. Но то, что Меня вот нету. по списку нам сказали, мы как бы приготовили. Мама... Да. Это вот собрать Дальше... ребенка второй класс. Что, да. зайка? Меня нету. Ты спряталась? Ну и какая-то. Вот такая точилка мы нашли. Давай я покажу, что у нас на столе. Вот наш стол. Вот он. Вот все, что у нас на столе. Привет, и привет, А я вот. ложусь. И ты ложишься, конечно. Ну что? Как всегда, Барни. Ну что, начнем? Покажем. Да, вот это. Вот чёрнки, да. а вот это пластик. Да. Вот это точилка вот такая в виде конструктора. А вот это тоже. Вы спросите, как открыть ее. А вот смотрите. Вот смотрите, тут отвигается вот это, и вот видно все. И можно чистить, да? Это как контейнер получается. Да. А взяла такую у нас? Мышка. Таки да, мышка. Да, давай покажем поближе. Поближе покажем. Вот. Лаза да. открывается. Угу, давай. Вот. Дальше я покажу поближе на камеру. Вот, вот такая вот у нас точивочка, мышка. Мы обычных красок. Вот медовые почему-то нам сказали. Медовых красок. Нам еще нужна гуашь. Мы еще гуаш взяли. Много, много, много, много кисточек. Много клея. Да. Покажу. это только часть, да. И вот такого вот мы красивого барня нашли нашли. Такой вот симпатичный будет. Да. Я Да. Еще когда? Какой ты нашел? Да. в виде Скажи, пылесос или у то улитка Или улитка в контейне. Открывается в А что у тебя следующий? Вот Вот. С -с да. Сова, это у нас уже, мы перешли к терочкам, да, вот такая вот симпатяшка у нас есть, это, что это, череп, да, вот, а ну, открывать да вот тут, надо вот, у -у -у -у. правильно, просто с это, это череп и, и динозавр, да, они оба зеленые, да, череп и динозавр, оба зелененькие, у нас тоже череп, угу, Карандаши мы в этом году купили Прям много Это три упаковки новые Там еще с того года у нас уже остались Три упаковки У нас в том году ушли вот 24 штуки Здесь большая упаковка такая, Здесь по 12 штучек И у нас в том году карандаши Просто улетели Просто исчезли Все, все, все поулетало Очень много И расходников чертый. И ой, терки, ой. все улетало. Да? Много тетрадей мы прикупили. Вот такие вот обычные тетрадки. Доска для, пласти... для лепки пластилина. Магдаша любит желтый цвет, мы купили желтый, да? И, Плюс теперь... линейки. Вот такой вот у нас пенальчик. Покажи мне пенальчик. Вот пенал вот такой тройной. Угу. Тройной он. Совсем он... Новый. Вот. И с другой стороны вот Байк, это. Байк, да, у нас с мотоциклом. Да. Ба. Байк. Ба. Вот это у нас селек и селек. Вот. Да, Он, об... Он обычный. Угу. пенал. Ага, угу. что там у нас еще? Да, вот такие вот мы Эмоджи купили, да, такие вот стикеры. Это щелки, чертим. да, вот такие желтенькие. Еще у нас... Не говорю, удивленные. Еще у нас... Еще... 100. 100 баксов да. Барни, мы уже показывали Вот, и, в, нас... и сзади Там коллекции у Да, все эти а Вот такой я... вот а я че... Так что у нас там дальше еще? Рукавники Да, у нас фартук на рукавнике У нас в первом классе О, фартук... Фартук. Да. А в первом классе у тебя какой фартук был? Молния и Маквинн, мак да, Молния мак и и вот такие вот у нас военная схемы, да, на рукавнике, чтобы не вымазываться, и фарту. Очень удобная вещь, когда длинный рукав, чтобы клеем или красками не вымазывать рубашки белые. Ну, да. Это как в кино такое, надевай, просто так, ты ложишь, а так защелкивается, и ты не можешь еще наручники, так... Да, Защелкивается, угу. и ты не можешь убрать. Угу, ну, точно. А еще вот такая вот у нас из добрых повелителей не существует. И такой вот милаха у нас. Король. Да, и нам нужно в этом году вот с плотной обложкой обычные тетрадки в линию и в клеточку. Угу. Вот мы прям упаковочками взяли, да. Это у нас будет в линию. Да? Она ногами? Косую. Нет? Они перевернутые. Это вот тетради в косую линию? Вот такие вот космическая тема у нас. Мы сейчас откроем их, да? Да. И ножницы мы купили с чехлом, да? С ножными, да? В Вот такие вот у нас замечательные, замечательные, замечательные покупки. Да. Еще вот. Корректор. Да. А вот это мы. Ну что? А, это у нас циркуль, да. В этом году мы будем изучать циркуль. И будем изучать Давай. ровные углы треугольника. Вот да? так вот ставим и.. Угу. И, и чертим ровный-ровный круг. Правильно? Да. Абсолютно верно. Ну что, наш марафон по подготовке ко второму классу окончен? Да. Да? Да, сейчас. Ты считаешь, мы все купили? Да. Или мы что-то забыли? М я думаю, мы все купили, да? Всем пока. пока! Пока, пока, пока! Пока, Вещь. Ставьте лайк. Да, жмите колокольчик. Обязательно. Да. И пишите комментарии. Да. Всем пока. Всем пока.